Здравствуйте. На НТВ новости в студии Эль Мира Ефедеева. И сейчас о главном, к этой минуте. Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Когда он начнется в этом году? Россияне сегодняшнего дня могут предъявлять водительские права в электронном виде. Как это сделать, расскажем в нашем выпуске. И им это не НАТО. В Вашингтоне не поддерживают ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс. Этой ночью украинские войска несколько раз открывали огонь по Донецку и его окрестностям. В оперативном штабе сообщили, что артиллерия ВСУ выпустила около 20 снарядов натовского образца. Под удары попали три района Донецка, а также поселки Ясиноватая и Макеевка. Накануне от обстрелов Киева пострадали три мирных жителя ДНР. Сообщения о провокации ВСУ пришли из Херсонской области. В Новой Каховке ночью звучала воздушная тревога и работала система ПВО. Об обстановке в регионе наш спецкор Илья Лядвин. Несмотря на то, что в Луганске и центральной части республики ночь прошла спокойно, обстановка на северо-западе региона остается напряженной. Только за прошлые сутки было 10 обстрелов со стороны ВСУ. Пострадали населенные пункты по линии Лисичанск-Кременная-Сватова. Этот район остается в зоне риска и сейчас. В основном по мирным кварталам силы Киева бьют из американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и ствольной артиллерии М-777 155-го натовского калибра. Провокации были и в Херсонской области зафиксированы попытки удара по новой Каховке, но отработала система по данным радиоперехватов. Силы Киева несут большие потери и отступают. Российский военный контингент наоборот в регионе только усиливается. Накануне в зону спецоперации Прибыли первые резервисты. Они сейчас проходят подготовку в тыловых районах, отрабатывают тактику ведения боя в городских условиях, в лесной местности, а также практикуются в оказании первой медицинской помощи. Илья Лядвин, и НТВ, Донбасс. Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Документы опубликовали на сайте Кремля. В этом году кампания стартует на месяц позже, чем обычно, 1 ноября и продлится до конца года. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такое решение приняли, потому что военкоматы сейчас перегружены из-за частичной мобилизации. А вот увольнять тех, у кого истек срок службы, начнут уже сегодня. Всего в ряды вооруженных сил планируют призвать 120 тысяч человек. Во время срочной службы призывников, как правило, будут отправлять в части, которые находятся в соседних регионах. Об этом заявил представитель генштаба Владимир Цимлянский. Он отметил, что решение о том, в какое подразделение зачислить новобранца, комиссии принимают с учетом его здоровья, образования и результатов власти, психологического власти. отбора. Первые пять месяцев призывники будут осваивать военно-учетную специальность. В Министерстве обороны подчеркнули, что солдаты не будут участвовать в спецоперации. Для призывников и их родителей откроют горячую линию. Она заработает 4 октября. Также Владимир цимлянский рассказал об уголовной ответственности за поджоги военкоматов. Подобные правонарушения будут рассматривать как теракты. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Правительство России утвердило правило предоставления отсрочки от частичной мобилизации сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса. В постановлении говорится, что на службу не будут призывать руководителей, специалистов и рабочих, если они участвуют в выполнении госзаказа. В течение пяти дней Минпромторг должен утвердить перечень организаций, сотрудники которых могут получить бронь. Затем эти данные направят в Министерство обороны и военные комиссариаты региона. Сами же компании должны в свою очередь предоставить призывным комиссиям списки сотрудников. Постановление к админам распространяется и на тех работников, которых трудоустроили после 21 сентября. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала резолюцию ООН, которая осуждает референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Проект резолюции подготовили США и Албании. Наш постпред Василий Небензи заявил, что жители Донбасса сделали свой выбор, они не хотят оставаться в составе Украины. Выступая, дипломат, обвинил Запад в политике двойных стандартов и напомнил, как была признана независимость Косово. Также на заседании Совбеза обсудили диверсию, которая произошла на трубопроводах «Северный поток». От нашей страны выступил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он заявил, что топлива, утраченного в результате ЧП, хватило бы такой стране, как Дания, на три месяца. В компании уже решают, как возобновить работу «Северных потоков». Но вот оценить сроки восстановления пока невозможно. Первое, что нужно сделать, — обследовать места утечек. Алексей Веселовский передает из Нью-Йорка. Резолюцию, осуждающую референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, он представили США и Албания. Если вспомнить, что после драки кулаками не машут, то документ, безусловно, запоздал. В Москве уже был поздний вечер, бумаги о присоединении подписаны. Тем не менее, американский постпред Линда Томас-Гринфилд решила, что время еще не упущено. Мы заседаем в этом зале, а в этот момент Путин грубо попирает наши общие ценности. Настало время защитить их, поэтому США вместе с Албанией представили эту резолюцию. Давайте продемонстрируем Путину решимость Совета Безопасности. Полную решимость, однако, продемонстрировать не удалось. У России, как у постоянного члена Совбеза, есть право вето, и никаких шансов пройти голосование у такой резолюции не было. Российские дипломаты предлагали внести в документ поправки, но они были отвергнуты. Мы предлагали зафиксировать призыв Совета ко всем вовлеченным сторонам, интенсифицировать поиск дипломатического пути разрешения конфликта. Разве не это должно быть целью наших совместных усилий? Получается, что наши бывшие западные партнеры лишний раз расписались в том, что на самом деле не хотят мира на Украине. Они мечтают о поражении России. И это в свете оголтелой враждебности Запада ставит перед нами иные задачи. В итоге 10 стран выступили за резолюцию, Россия против, четверо, среди них Бразилия и Китай, воздержались. И, судя по заявлениям, воздержались не совсем, поддерживая американскую позицию. Любое действие Совета безопасности должно быть направлено на разрешение кризиса, а не на усиление конфликтов и конфронтацию. Кризис на Украине – это результат целой массы конфликтов и напряженностей за долгое время. Факты показывают, что политическая изоляция, санкции и давление только подпитывают напряженности не приводят к миру. Следом Совбез перешел к обсуждению диверсий на трубопроводах «Северный поток-1 и 2». Это заседание было инициировано уже Россией, которая рассматривает повреждение газопроводов как умышленную диверсию против важнейших объектов энергетической инфраструктуры России. В целом ситуация с произошедшими в один день разрывами одновременно на трех нитках морских газопроводов является абсолютно беспрецедентный. По сути, Европа на неопределенный срок лишена одного из ключевых маршрутов получения важнейшего энергоресурса. Россия и Газпром потратили огромное количество сил и средств для того, чтобы построить и запустить эти газопроводы. Потому что это самый короткий и самый безопасный, как нам казалось, путь российского газа к европейским потребителям. Сейчас газопроводы стоят с пробойными. Российский постпред Василий Небензи отметил, что Россия выступает за всестороннее расследование произошедшего, которое может быть объективным только при участии России. Также Небензи заявил, кто может быть главным выгодоприобретателем этих диверсий. Главный опрос. Выгодно ли произошедшее с северным потоком Соединенным Штатам? Безусловно. Американские поставщики сжиженного газа должны праздновать Кратное увеличение поставок СПГ на европейский континент. Нам нет смысла своими руками разрушать проект, в который мы вложили колоссальный объем инвестиций, и от которого могла бы быть для нас существенная экономическая отдача. Американская сторона заверила, что не имеет отношения к произошедшему с газопроводами. Ранее об этом говорил и президент США Байден. Российскую версию о причастности Вашингтона к диверсиям глава Белого дома назвал дезинформацией. Алексей Веселовский, Владимир Ваприцкий, НТВ, США. Решение Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО стало неожиданностью для Белого дома. Об этом сообщает издание «Политика». О подаче документов президент Украины объявил накануне в ответ на присоединение к России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Его заявлением в Штатах не обрадовались. В Вашингтоне понимают, что американские военные должны защищать любого члена НАТО, которого атакуют. Журналисты отмечают, что власти США обеспокоены перспективой войны с Россией. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отказалась поддерживать заявку, но выразила готовность предоставить Киеву гарантии безопасности. В самом же НАТО подтвердили приверженность политике открытых дверей, однако подчеркнули, что пока альянс ограничится военной помощью Украине. В России в тестовом режиме заработали электронные водительские права. С этого дня документы инспектору можно предъявлять в виде QR-кода в мобильном приложении госуслуги авто. При этом бумажный документ тоже должен быть в наличии. Ездить без него водители смогут, когда в ПДД внесут соответствующие поправки. Ожидается, что сервис полноценно заработает по всей стране уже к концу года. госавтоинспекции выразили надежду, что его будут использовать большинство участников дорожного движения. Также с этого дня вступают в силу новые правила ОСАГО. Теперь владельцам машин не нужно уведомлять страховую компанию о смене регистрационного знака. Об этом станет известно автоматически. Еще одно нововведение касается свидетелей ДТП. Их данные больше не нужно вносить в возвещение об аварии для страховой. У автовладельцев появились и новые обязанности. Теперь они должны письменно уведомлять страховщиков о продаже машины. Раньше это можно было делать по желанию. И, наконец, последнее изменение обязывает страховые компании ознакомить клиента с результатами технической экспертизы. Заявление для этого больше подавать не нужно. Шестилетнему Денису нужна помощь. У мальчика аутизм. Это заболевание поддается коррекции, и Денис уже научился читать. Прогнозы у специалистов оптимистичные. По их словам, хорошие педагоги могут подготовить ребенка к школе и научить выстраивать отношения со сверстниками. Однако годовой курс занятий стоит больше миллиона рублей. У многодетной семьи таких денег нет. Светлана Гордеева знает, как помочь. Я с рождения молчал, как рыбка. И только в три года врачи наконец сделали полное обследование и поставили диагноз – аутизм. Я рыбка. Рыбки зовут? На палке. Смириться с диагнозом было непросто, но Дарья взяла себя в руки и начала заниматься сыном. Правда, одно происшествие – весь прогресс свело на нет. Два года назад Денис ушел из детского сада. И ни приставленный к нему ассистент, ни другие воспитатели этого не заметили. Малыш бродил полтора часа и свалился в водоем. Его спасли прохожие. На следующий день у него поднялась температура, кашель. Но это, наверное, лишь малая часть тех Повреждение, что ему бы нанесли, потому что у него была очень сильная психологическая травма. Вот прошло уже больше э, года, а до сих пор мы не восстановились полностью. То есть, после того, как это все случилось, он у нас э, просто категорически боялся выходить из, даже из подъезда. В свои шесть Денис умеет читать, читать и совсем не глупно. Говорит мало и по большей части короткими фразами. Он не умеет общаться со сверстниками и не реагирует на просьбы воспитателей и взрослых, кроме мамы. Если за ним наблюдать вот совсем короткое время, то даже и не скажешь, что есть какие-то вот отклонения. Но если вот Поближе с ним познакомиться, провести какое-то время, то станет ясно, что что-то что-то происходит не то. То есть даже когда его нашел прохожий, когда он убежал, он говорит, вроде бы с виду все нормально, но когда я начинаю задавать вопросы, он просто улыбается и идет дальше. Я, говорит, минут через три 4 понял, что с ребенком что-то не так. Недавно мальчик начал заниматься в центре вместе весело шагать. Нейропсихологи, дефектологи, логопеды пытаются приучить Дениса к общению, к усидчивости. Будешь прятаться для того, чтобы Денис был более усидчивым, как это ни странно звучит, нам надо повышать его энергетический потенциал. Потому что для мозга нашего энергозатратны все, вся деятельность, которая познавательная деятельность. То есть чтение требует больших усилий, математика требует больших усилий, письмо. А для этого нужна энергия. Именно правильное дыхание. Мы занимались дыхательной гимнастикой, физические активности. Она увеличивает вот этот энергетический потенциал нашего мозга. Педагоги говорят, что после годового курса занятий мальчик сможет ходить в обычную школу, общаться с другими детьми. Он уже делает успехи. Дуй, гол, дай пять, дай пять, молодец. Но курс стоит немалых денег, чуть больше миллиона рублей, и их у семьи нет. Очень дорого стоит, то есть это критическая для нас сумма, потому что у нас в семье не один Денис, у нас еще помимо него двое детей. У старшего сына у нас эпилепсия, то есть у него тоже его нужно и обследовать, и лечить, и контролировать все показатели, чтобы были в норме. Ну и кроме всего этого есть же постоянные какие-то платежи. От этих занятий зависит то, как сложится жизнь Дениса. Сможет ли он получить образование, профессию, завести друзей или отправиться в коррекционную школу. Протянуть Денису руку может каждый, отправив смс на короткий номер. Светлана Гордеева, Анастасия Латухова, Михаил Ростовцев, Максим Дарочкин, Валентина Абраменкова. Команда ВТБ. Товаров у вас все больше и больше. Сказал ВТБ, новую линейку мебели хочу запустить. А они, выходит, нужен экспресс-кредит для бизнеса.